Всем привет, мои дорогие друзья! Вы находитесь на канале Science TV. Сегодня мы продолжаем раздел о космосе. И в этом видео вы узнаете, что такое туманность и как образовались звезды. А перед началом просмотра данного видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, для того, чтобы не пропускать полезные видео и мотивировать меня снимать для вас новые крутые видео. Приятного просмотра! Для начала давайте поговорим, что такое «туманность». Если ты видел изображение туманности в книгах в виде огромных спиралей, завихрений и облаков, не надейся увидеть подобное в небе. Большинство туманностей без телескопа не разглядеть. Слово «туманность» появилось от того, что они напоминали туманные пятна, наблюдавшим их сквозь слабенькие телескопы астрономов. В целом, существует два основных класса туманностей. Первое – галактические и вторые внегалактические. Галактические туманности можно обнаружить в нашей галактике Млечный Путь. Они состоят из пыли и газа. Внегалактические туманности расположены за пределами нашей галактики. В основном они состоят из звезд. В галактических туманностей насчитывается менее двух тысяч, значит, большинство туманностей известных человеку, расположены вне нашей галактики. Сколько их? Насколько нам известно, на огромном пространстве вне Млечного Пути их могут быть миллионы. Вне галактические туманности их еще называют островыми Вселенными или галактиками. Это означает, что если бы кто-то наблюдал нашу галактику оттуда, она бы выглядела как туманность. Вне галактические туманности имеют различную форму. Некоторые – неправильной или эллиптической формы. Наиболее многочисленные – спиральные туманности. Спиральные, наподобие нашей галактики, состоят из множества звезд, огромных газовых облаков и обширных областей, заполненных пылью. Туманность обычно имеет ядро, <coughs> от которого по спирали расходятся отростки. Туманность Андромеды – самая близкая к Земле самая обширная и самая яркая из всех известных. Она выделяет света в один с половиной миллиарда раз больше, чем наше Солнце. Как раз о Солнце, давайте поговорим, как образовались звезды. Прежде всего, что такое звезды? Звезда – это огромный шар из яркого раскаленного газа. Звезды содержат большое количество водорода, который является основным источником энергии. Звезды состоят также из других химических элементов, таких как гелий, азот, кислород, железо, никель и цинк. Все элементы звезд находятся в газообразном состоянии. Звезды возникают из плотных облаков пыли и газа, движущихся по Вселенной. Звезды начинают образовываться, когда большое количество газообразных частиц собираются вместе внутри этого облака. Окружащиеся частички присоединяют к себе другие, и вся эта группа растет в размерах. Ее сила притяжения становится сильнее. Частички образовывают большой газообразный шар. Шар растет, частички спрессовываются, давление внутри шара увеличивается. В конце концов давление становится таким большим, что увеличивает температуру газа, и он начинает светиться. Когда давление и температура внутри шара становятся очень высокими, начинают происходить термоядерные реакции. Газы становятся звездой. Сколько времени нужно для этого? Вероятно, миллионы лет. Если же большое количество вещества собирается вместе, чтобы образовать звезду, она будет большой, яркой и горячей. Если это будет горячая звезда, ее термоядерное топливо позволит ей светиться 100 миллионов лет. Если в формировании звезды принимает участие небольшое количество вещества, то звезда будет маленькой, тусклой и холодной. Ее топливо будет сгорать очень медленно и она сможет светиться тысячи миллионов лет. Наше Солнце – это звезда среднего размера. Она в 1,3 миллиона раз больше Земли. А теперь подпишитесь на канал для того, чтобы не пропускать такие полезные и познавательные видео. До скорых встреч, друзья!